добрый день это урок посвященный камтазии studio записанный в рамках тренинга как по максимуму использовать youtube в своем бизнесе в этом уроке я вам расскажу как производить монтаж записанного с экрана видео например какого-то обзора сайта что часто какие действия часто приходится выполнять при монтаже такого видео вот окошечко нашей камтазии studio программа у нас запущена на диске вашего компьютера хранится записанный видеофрагмент. Вы должны знать, в какой папочке он у вас хранится. В моем случае это папочка «Пятое занятие». Сейчас любой из этих фрагментиков я смогу загрузить в Camtasia Studio и начать с ним работать. Как это делается? Как загружается записанный кусок видео? Вам необходимо нажать на пункт «Импорт медиа» в меню Camtasia. Вот, и выбрать какой-то записанный вами кусочек. Например, вот этот. Загружается записанный фрагмент на рабочий стол. Белое чистое поле в Камтазе. Это и есть рабочий стол, куда вы размещаете фрагменты, с которыми вы работаете. Значит, Для того, чтобы начать монтировать этот фрагментик, вам нужно поместить его на таймлайн. То есть вниз. Вот на эту вот полосочку, разделенную <coughs> на минуты и секунды. Значит, как это проще всего сделать? Вы щелкаете на фрагмент и щелкаем правой кнопочкой. Выбираем «Добавить на шкалу времени». Значит, фрагмент будет добавляться на, в том месте, где у вас на шкале находится сейчас вот этот вот фолдер-маркер. Добавляем. Вот это очень важный момент, на который я обращал ваше внимание на живом занятии. Здесь чаще всего происходят ошибки. Ошибки связаны с тем, с чем, что неправильно выбирается разрешение, в котором загружается фрагмент на таймлайн. Значит, вам необходимо загружать всегда ваш фрагмент в размере записи, то есть как вы его записывали. Вот я записывал с экрана, на котором разрешение 1000 на 700, и в таком вот разрешении я загружаю его на монтировочный стол. Значит, фрагмент загрузился. Значит, у меня достаточно большой кусок записан. Вот здесь указано время, то есть 11 минут, 15 секунд фрагмент у меня записан. Значит, с помощью ползунка вы можете двигаться по этому фрагментику. А с помощью масштаба вы можете изменять масштаб вашего записанного фрагментика, уменьшать его, либо увеличивать. Для чего? Для того, чтобы быстро перемещаться по фрагменту, но в первую очередь для того, чтобы выполнять ча самую часто используемую операцию при монтаже записанного видео с экрана. Это вырезка ваших оговорок. Вот Обратите внимание. Например, вот эти вот э, фрагменты, где нет всплесков звуковых, значит здесь э, я молчу. Да? И если вы хотите сделать свой ролик покороче, да, все вот эти вот охи, ахи, все ваши чмоки, да, их можно вырезать. Вот Первое действие это вырезка ненужного вам фрагмента звукового. Вырезается и звук, и видео. Делается это очень просто. Вы позиционируете ползунок на начало вырезаемого фрагмента и тянем за красненькую вот эту вот значочек. Выделяем нужный вам фрагмент. Выделили и нажимаем на изображение ножниц. Все, вырезали кусочек. Ваш видеофрагмент стал короче. Это даже сразу же видно во временной шкале. Значит, первая циферка по времени – это та позиция, где вы находитесь. Вот таким вот образом вы можете выделять ненужные вам фрагменты. Нажимаем на ножницы и просто-напросто их удаляем. Одна из самых часто используемых операций. Ну и для удобства, для того, чтобы аккуратно вырезать нужные вам фрагменты, я вам рекомендую пользоваться масштабом. Увеличили масштаб. Вот, нажали на кнопочку на Play, послушали. Что вы тут говорите? Вот, например, вот это место мне уже абсолютно не нужно. Вот я могу вырезать практически до одного слова, а иногда даже до одного звука. Если изменил масштаб до нужного мне размера. И нажал на кнопочку ножницы. Значит, подрезка. Подрезка это один из часто используемых действий. Значит, второе часто используемое действие. Это связано с работой со звуком. Значит, под вашим рабочим столом есть панелька инструментов. И вот один из наиболее важных инструментариев – это звук. Значит, выбираете звук. Посмотрите, что вы можете делать со звуком. Вы можете увеличивать, либо уменьшать громкость. То есть, если вы говорили тихо, вы можете взять и увеличить громкость. То есть, нажимаем на кнопочку увеличить громкость. Обратите внимание, что происходит. Вот эти вот... Всплески ваши звуковые, они начинают увеличиваться. Уменьшать, пожалуйста, уменьшаем. Значит, далее, если м, при записи у вас какой-то был фоновый звук, пожалуйста, включите удаление шума. Вот и камтазия вам уберет шум. Нажимаем на кнопочку Play, впроигрываете и слушаем, что получилось. Вот, звук становится почище, но... Все это нужно проверять. Значит, можно, конечно, использовать еще действие выравнивания громкости, но посмотрите, что будет происходить с вашим голосом, то есть поиграйтесь. Со звуком есть еще одна очень интересная операция, которую я вам сейчас сразу же покажу. Значит, для того, чтобы сделать ваше повествование о каком-то проекте более интересным, более захватывающим, довольно часто на вашу запись накладывают какое-то музыкальное сопровождение. Значит, вы можете взять какую-то понравившуюся мелодию и сделать фоном. Значит, что для этого вам нужно сделать? Вам для этого нужно найти именно эту мелодию. Так как мы будем все выгружать на YouTube, то мелодия должна быть не защищена авторскими правами. Значит, опять же, у вас в закрытой группе есть ссылки на сайты, на которых собрана музыка с а, открытой лицензией. Вот один из таких сайтов. Он мне очень нравится, я им пользуюсь. Это Free Music Archive. Я сейчас м, войду на главную страничку этого сайта, чтобы у всех было одинаково. Вот как это все выглядит, да? Значит, на главной страничке наиболее популярные музыки, ну, наиболее популярные, извините, музыка, да? Здесь она разбита по каким-то категориям. Вот видите? Выбираете какую-то категорию, ну, например, инструментальную выбираем категорию, да? Вот. Инструментальная категория разбита также на какие-то подкатегории, ну, например, New Age, да, спокойная музыка, либо там саундтрек. И открывается списочек уже готовых, готовых мелодий, да. Нажимаем на кнопочку Play, слушаем мелодию. В зависимости от вашего интернета... Это может быть быстро, может быть медленно. Вот Будем считать, что вот эта мелодия меня устроила. Чтобы загрузить эту мелодию, нажимаем на кнопочку со изображением стрелочки вниз. Вот, и ваш файлик сразу же скачивается на ваш компьютер. Вот видите, пошел процесс скачивания. Опять же, в зависимости от вашего интернета, это либо быстро, либо медленно. Значит, скачивается он в стандартную папочку. Посмотрите в настройках вашего браузера. Но чаще всего это папочка либо Downloads или загрузки, в зависимости от браузера, которым вы пользуетесь. Но всегда это можно увидеть. Вот, нажимаем на все загрузки. Открыть папку. И вот смотрите, в моем случае загружается в папку Мои документы папка Downloads. Вот загруженная мелодия. Вот они. Камтазия Studio, которую вы скачали, версии 8.1, не может напрямую работать с файлами mp3, вот с этими файлами, поэтому их необходимо конвертировать, конвер... Конвер... конвертировать в формат WAV. Опять же, я для этого, для этой цели даю вам ссылку на онлайн конвертер. Вот он он. Ссылка на э, этот сайт будет э, находиться в описании этого видео, либо вы можете найти э, в поиске Яндекс. Наберите конвертировать MP3 в, в Аф, и вам появится куча сайтов. Один из первых это вот сайт, на котором я сейчас нахожусь. Нажимаем на кнопочку открыть файлы, выбираем вот этот вот файл, который я хочу конвертировать, кнопочка «Открыть», он загружается, нажимаем «Конвертировать», ничего не меняем, настройка, в принципе, меня все устраивает, и кнопочку «Скачать». Все, пошел процесс загрузки этого файла. Теперь файл в формате, AVI, в формате WAV, и я его могу спокойненько перекинуть в свою Camtasia Studio. Значит, как это делается? Возвращаемся на клибин, то есть на ваш рабочий стол, то есть щелкаем на первый значок. Опять же нажимаю Import Media. Вот. Выбираю ту папку, куда у меня загружены музыкальные файлы. В моем случае это Downloads. Вот. И вот они мои сконвертированные файлы. То есть смотрите, у них в названии появляется онлайн Audio Converter. Выбирайте конкретный файл. Он у вас появляется на рабочем столе. Как его разместить? на таймлайн точно также правой кнопочкой щелкаем выбираем добавить на шкалу времени и ваш э, звуковой файл размещается на шкале времени значит практически всегда размер вашего файла размер музыки чаще всего всегда ну меньше записанного вами отчета поэтому в принципе можно этот файлик брать и несколько раз скопировать на таймлайн вот посмотрите Я сейчас уменьшаем размер вот, вот у меня мой видеофрагмент, а вот моя музыка. Она закончилась уже достаточно давно. Так как музыка инструментальная, без слов, то эти звуковые ряды можно накладывать несколько раз. Обратите внимание, я позиционирую маркер в ту позицию, в которую я хочу разместить очередной фрагмент музыки. Да? И опять же правой кнопочкой кидаю на таймлайн. Вот еще что-то закрыл. И еще раз на таймлайн. Вот все закрылось. Теперь у меня получается то, что часть звукового файла вылезает за рамки моего видеоряда. То есть то, что у меня не нужно, я могу спокойненько обрезать. Сделать это можно разными способами. Можно тем действием, как вы вырезали кусочек. То есть выделить нужный вам кусочек и нажать на ножницы. А можно еще проще. Посмотрите. Значит, вы позиционируете маркер в вместо обрезки, нажимаете вот на действие, которое рядом с ножницами разделить, и разделяете свои фрагментики. То есть, обратите внимание, это вы, как вы ножницами взяли и отрезали кусочек. Теперь вот однократным щелчком, либо на клавишу Delete на клавиатуре, либо правой кнопочкой щелкаете, выбираете действие удалить, и выбранный вами фрагмент удаляется. Так можно удалять и куски аудио, и в том числе и видеодорожки давайте посмотрим что у нас получилось значит звук очень громкий поэтому он скорее всего будет забивать то что я говорю но ну вот сейчас мы послушаем чтобы был и звук и мой голос Ну, понятно что звук настолько громкий что он забивает мой голос поэтому опять же выбираем звуковой фрагментик выбираем действие аудио и уменьшаем громкость звучания ну, практически до минимума. Опять же, нажимаю на кнопочку Play. Опять же, все равно очень громкий. Опять же, уменьшаем громкость. И добиваетесь такой громкости, которая уже не мешает воспринимать ваш голос. Здесь, конечно, очень важно подобрать приятную музыку, не раздражающую. Вот вот таким вот образом можно накладывать звуковые, звуковые дорожки на ваше повествование. Что еще можно сделать со звуком? Это тоже делается довольно часто. Есть такой хороший интересный эффект, он называется нарастание звука. То есть вы, например, в начале вашего ролика делаете так, что звук постепенно нарастает, а в конце постепенно убывает. Но это чаще всего именно со звуковым рядом, а не с тем, что вы говорите. Поэтому посмотрите, если вы хотите работать с какой-то одной конкретно дорожкой, а мне сейчас нужно работать вот с этой дорожкой и никаким образом не задействовать дорожку, где я говорю, вы можете какую-то дорожку просто-напросто закрыть. И эти действия, которые вы будете производить, не будут затрагивать вашу закрытую дорожку. Делается это очень просто. Нажимаем вот на этот вот замочек рядом с названием дорожки. Посмотрите, дорожка становится блеклой. И все, что вы будете делать над э, другими дорожками, никаким образом не будет захватывать эту закрытую дорожку. Очень полезное действие, когда вы работаете с несколькими дорожками. Либо это видео, либо это звук. Все. Выбираю фрагмент, внутри которого должно идти нарастание звука. Да, и нажимаю на кнопочку «Нарастание». Обратите внимание, что происходит. Произвелись действия только в открытых дорожках. А у меня это звуковая дорожка. И звук вот так вот по нарастающей идет. Просто выберу и поудаляю их. А вот эту вот тихую дорожку да, я оставлю. Чуть-чуть. И вообще у меня очень большой фрагмент. Я его разрежу сейчас на части. Сделаю разрезание. И вот эту часть удалил, просто чтобы удобнее было работать. Значит, что еще часто используют при работе с э, записанным с экрана текста? Например, вот я рассказываю о Camtasia Studio. Это как раз была запись о Camtasia Studio. Да? И требуется выделять какие-то фрагменты, увеличивать. Ну Вы видели такие эффекты, они очень часто встречают. Как, например, часть экрана э, увеличить? Для этого есть значок лупы. Вот он, он Нажимаем на значок лупы. И в том месте, где у вас стоит маркер, вы можете просто-напросто вот этим вот простым позиционированием, то есть выделяя нужную вам область, видите. А в плеере сразу же показывается, что у вас увеличивается, как это будет на экране, да. Вот, например, рассказывайте о каких-то кнопочках и можете спокойненько увеличить часть вашего экрана. А что увеличить? Увеличение будет идти до того момента, например, вот до этого момента у нас увеличение. С этого момента я хочу, чтобы э, вернуться к нормальному экрану. Опять же на той же самой лупе, но вам нужно опуститься чуть ниже да, и нажать вот на такой значок масштабирования по листу холста. Все, опять мы стали на весь экран. Вот это вот масштабирование очень часто используется, когда вы хотите привлечь внимание к чему-либо. Еще один из инструментов привлечения внимания это колонтитулы, вот так вот, на да, вот колонтитулы. Что это такое? Это возможность добавлять какие-то надписи, какие-то подчеркивания, но на ваш фрагмент. Например, я хочу сейчас вот этот вот значочек, который у меня сейчас на экране каким-то образом обвести. То есть, например, вот таким вот красным кружочком. Я выбираю нужный мне колонтитул. Вот. В восьмой версии он сразу не отображается, он обводится вот таким вот невидимым фрагментом. Да? Выбираю место, уменьшаю его или увеличиваю до нужного вам размера. Да? И Посмотрите, как теперь это у меня будет на экране. Вот. значит э, время работы этого колонтитула вы можете менять растягивая его на таймлайн вот видите я взял и увеличил его теперь вот все время пока этот колонтитул у меня висит на таймлайн он будет отображаться на экране если он уже вылез не там где нужно например здесь он уже абсолютно не нужен и тем более дальше вы можете взять его и уменьшить вот чтобы здесь он уже не мешался а появлялся только там где нужно даже его вот здесь не нужно вот. Еще, один из очень интересных, еще один полезный инструмент, связанный с колонтитулами, это размещение надписей. Вот посмотрите, вот эти вот фигурки, особенно прямоугольнички, позволяют вам делать какие-то поясняющие надписи, либо это самый простой способ что-то закрыть, не нужное вам на экране. Делается это очень просто. Нажимаете на нужный вам колонтит, он у вас появляется на экране. Вы позиционируете его в нужное место. Например, я хочу закрыть название Camtasia Studio. Да? Вот, позиционирую в нужное место, делаю его нужного размера. Да? Вот. И размещаю какую-то нужную уже вам надпись. Например, пишу вот так. Вот. Можно изменять, как в обычном Word, размер вашей надписи, например, вот такой вот, видите. И сразу смотрим на плеере, что мы получаемся. Опять же, растягивая сам колонн-титул, вы можете менять его продолжительность на экране. Видите, вот пока он у вас висит, вот эта надпись у вас будет на экране постоянно мелькать. То есть колонтитулами очень рекомендую пользоваться, отличный инструмент для пояснения. Здесь очень много различных еще кнопочек, эффектов, но они э, интуитивно понятны, кто владеет Wordом, то тут спокойненько все разберется. А чем еще м, приходится пользоваться при работе э, с записанным с экрана текстом, э, кроме звука, кроме колонтитулов и э, уменьшений. Но по большому счету больше и ничем, но я вам покажу еще одну интересную вещь. Если у вас есть какой-то свой фирменный логотип, какая-то красивая картиночка, да, ну, например, у меня есть хорошая картиночка, которую мне нарисовали с изображением моего скайпа. И довольно часто я ее вставляю в записанные мной ролики. Ну, кто видел, тот поймет. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот, например, картинка с изображением моего скайпа. Я его, через, опять же, через рабочий стол, через импорт видео добавляю и могу разместить в любое место вашего обрабатываемого фрагмента. Ну, например, вот сюда. Я ее просто сейчас взял и перетащил. Хотя мог бы сделать точно так же, правой кнопочкой разместить на временной шкале. Появилась бы она в том месте, где у вас находится маркер. Опять же, эту картиночку, длительность ее появления, вы можете менять. Если установите маркер, можете посмотреть, как это будет выглядеть. Опять же, размер этой картиночки меняется очень просто. Буксировкой вы ее ставите в то место, где хотите, чтобы она у вас торчала. Ну и вот, посмотрите, как это будет выглядеть. Вот. На всем этом протяжении будет отображаться логотип, логотип моего скайпа. Вот это основные действия, которые вам потребуются при монтаже. Еще раз повторю, это масштабирование с помощью вот этого инструмента «Масштаб». Опять же, вырезка, обрезка, выделяем нужный вам фрагмент и ножничками что-то чикаем. Разделение, разрезка вообще дорожек и удаление быстрых больших кусков. Масштабирование с помощью лупы, колонтитулы чтобы делать какие-то надписи, выделения по тексту и естественно работу со звуком. Вот если мы этими инструментами владеете, то вы уже можете делать хорошие видеопрезентации ваших проектов. Так, теперь, друзья, я вам говорил, что программа Camtasia Studio достаточно часто зависает, поэтому, когда вы что-то сделали, хотя бы какие-то действия произвели, чтобы их не потерять, я вам рекомендую сохранять ваши действия. Значит, делается это через меню файл, через действие сохранить проект. Вот что мы сейчас с вами делаем? Мы сохраняем не видео само. Мы сохраняем те действия, которые мы сделали над этим видео. Просто камтазия запоминает все, что вы сделали, в виде отдельного файла, который называется файл проекта. Значит, как вы назовете этот файл, куда вы его будете опять же сохранить, это уже лично ваше дело. Но вот в моем случае буду все складывать в папочку Пятое занятие и назову, например, монтаж. Вот так вот. Это файл проекта. Теперь, даже если CamTAZI у меня пропадет или зависнет, да, я вот сейчас все возьму, почищу. Вот, абсолютно чистый у меня сейчас рабочий стол, видите, все чистенько, да? Но я всегда могу вернуться и продолжить работу над своим проектом. Просто-напросто файл, открыть проект и выбирать тот проект, который я сохранил. Если, конечно, вы помните, где он лежит и как называется. Я помню, он называется масштаб. И посмотрите. Сейчас у меня загружаются в Camtasia те действия, которые я выполнял. Вот они, они, видите? Вот масштаб поменяю, чтобы все было как у меня раньше. Вот все, что я сделал, все сохранено. Значит, файл проекта это не файл видео. Нельзя файл проекта загружать на YouTube, как вот кто-то написал в чате. Значит, когда вы над своим роликом произвели все действия, которые хотели, вам необходимо этот файл проекта преобразовать в видеофайл. То есть выполнить действие, которое называется продюсирование. Вот есть такая кнопочка продюсирование, видите? Вы на нее нажимаете. Выбираете, в каком формате вы будете продюсировать. А вам уже предлагается несколько стандартных форматов. Вот они форматы. Я вам рекомендую выбирать форматы HD. Это широкоформатные. Это формат 16.9, то что как раз нам и нужно. Да? Либо если вы изучите курс Евгения Попова, вы можете делать, делать пользовательские настройки проекта и выводить ваш, ваш видео кусочек в любом формате. В принципе, можно сразу же выгружать на YouTube, но я вам не рекомендую это делать по одной простой причине, потому что э, с каким именем он его выгрузит и как быстро это произойдет, особенно если у вас невысокий интернет, то есть лучше не рисковать. Я вам рекомендую все-таки продюсировать на диск вашего компьютера, пусть у вас образуется видеофайл и потом уже с помощью тех стандартных манипуляций, которые я вам показывал, правильно загружать этот файлик на диск компьютера. Значит, я выбираю продюсировать в формате mp4 с разрешением 720. Ну вот нормальное разрешение. Вот выбрал формат продюсирования, нажимаю на кнопочку «Далее». Выбираю, куда будет сохраняться этот файл, с каким именем. Вот файл будет называться «Монтаж», будет сохраняться на диск «Е». E. Ну, в принципе, меня все устраивает. Нажимаю на кнопочку «Готово». И пошел процесс обработки данного видео. В зависимости от скорострельности вашего компьютера, это может занимать от нескольких минут до нескольких часов. И опять же, все зависит от того, какое количество дорожек и что вы делали над, эти, над этим фрагментом. У меня сейчас это будет все достаточно долго, потому что у меня и запись происходит. То есть компьютер перезагружен. Но я сейчас сделаю паузу. Дождусь пока закончится продюсирование и покажу, чем это все заканчивается в принципе. Все, продюсирование закончено. Появился отчет. Создан файл на диске Е в папочке Монтаж. Вот. Информация по этому файлу, сколько он занимает места. Нажимаю кнопочку Готово. И сейчас я перейду на диск Е своего компьютера. Диск Е. Папочка «Монтаж». вот Найду сейчас эту папочку. Вот она папочка. И в этой папочке у меня лежит тот файл, который готов для загрузки на канал YouTube. В зависимости от того, какой формат продюсирования вы выбираете, у вас там может быть один файл, либо несколько файлов. Но вам нужен именно видеофрагмент. Посмотрите, курсы Евгения Попова связаны именно с продюсированием, с настройкой пользовательских проектов. Кто хочет по-простому, можете делать, как вот я вам сейчас показал. Это самый простой способ. Получается нормальный файл с хорошим качеством, готовый для заливки на канал YouTube. Так, На этом урок заканчивается. В следующем уроке я вам покажу, как создать слайд-шоу средствами Camtasia Studio.